3, 2, 1. Привет, с вами Вилсаком. В то время как мы в России ждем, когда же начнутся продажи нового iPad, американцы уже вовсю его дропают и тестируют на прочность. Новый iPad тяжелее, чем его предшественник. Это должно сказаться на его хрупкости или прочности. Давайте посмотрим. Но сначала дроп тест iPad 2 и кидаем его с уровня пояса экраном вверх. И iPad без проблем переносит. Этот тест, потому что он построен по принципу Unibody, и алюминиевая крышка в таком случае спасает. Теперь же экраном вниз. И по реакции вы слышите, что ничего хорошего нас не ждет. И да, так и есть, экран разбит, и это очень плохо. Пользоваться iPad'ом теперь уже нельзя, но устройство продолжает работать. Теперь же бросок с уровня плеч. И этот тест завершает начатое. Как вы видите, от откололся кусок стекла, и стекло уже полностью разбито, хотя устройство сохранило целостность и продолжает работать. Теперь же тест нового iPad. И кидаем его снова крышкой вниз, и несмотря на то, что он тяжелее, чем предшественник, он также проходит этот тест. Экраном вниз, и судя по звуку, вы слышали, что... Ничего хорошего это не предвещает. Точно так же экран полностью разбит, и пользоваться iPad'ом уже нельзя. Очень много сколов и повреждений. Завершающий тест. Бросаем новый iPad экраном вниз с уровня плеч. Судя по звуку, судя по реакции, вы, наверное, уже поняли, что, опять же, ничего хорошего ждать не стоит. Экран разбит еще сильнее, но в этот раз еще и корпус треснул. Хотя устройство продолжает работать, что само по себе удивительно. А эти ребята из Gizma Sleep бросают новый iPad ребром на асфальт и как вы видите новый iPad отлично пережил этот тест я считаю что это серьезный fun. показатель oh, опять же fun. это плюс боги дизайна в этот раз мы можем сказать But что man, iPad это не только красиво но еще и it прочно so потому что несмотря на то что сильно поврежден угол устройства оно survive. полноценно работает oh, на экране It's... нету никаких повреждений That's и impressive. это серьезный I'm серьезный I'm показатель но в этот раз ребята решили тоже протестировать его финальным страшным образом это бросок с уровня плеч на э, асфальт экраном вниз. Итак, снова смотрим. Ну, чуть ниже плеч, скажем так, да? Хотя, как мы видели, это для iPad по большому счету не важно, потому что он весит прилично, и подобного рода падение для такого здорового экрана, это всегда фатально. Итак, смотрим, что там произошло. Да, экран точно так же полностью разбит. С вами был Вилсаком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Twitter, вступайте в нашу группу ВКонтакте, не бросайте свои iPad'ы. Пока!